Эй, толстый. Эй, толстый. Зажигай. Я бы слона насадил на вертел Я тут недавно даже подумал Об унитазе с турбонадувом Вот бы мне, вот бы такой унитаз Я бы стал есть больше несколько раз И я не боюсь ни дождя, ни града, Куда ни приду, я везде мне рады Эй, толстый Эй, толстый Эй, толстый А ну зажигай Съедобное и несъедобное Я съел свиноматку и свинопатку И даже свою меховую шапку Свой кожаный плащ и свои ботинки Бабули моей граммопонной пластинки и теперь в животе звучит что-то такое Сердце Тебе не хочется покоя Эй, толстый Эй, толстый Эй, толстый а ну зажигай, <плес>